Здравствуйте, коллеги! Insta вебинар CRM в продажах» и тема «Выбор подрядчика по внедрению CRM в отдел продаж». Несомненным плюсом будет наличие выполненных проектов в вашей отрасли. Если таковых нет, ориентируйтесь на готовность сотрудников подрядчика вникать во все детали вашего бизнеса. Стоимость внедрения варьируется от 5000 на фрилансе до значительных сумм от разработчика выбранной вами системы. Оптимальный вариант – официальный партнер CRM системы нашей компании сертифицированный партнер AmoCRM. И в следующем видео мы немного раскроем наш подход по внедрению CRM-системы в отдел продаж. Чтобы не пропустить полезный для вас контент, ставьте лайки, подписывайтесь на аккаунт и делитесь нашим контентом с друзьями и коллегами.